То, что я сейчас делаю не повторять ни в коем случае вы получите максимальный патруль вас заблокируют вообще везде в подъезде на вас будут смотреть как на чужого потому что вы получите патруль вы получите бан вы получите все что можно в этой игре смотрите кидаем смог и смотрите смока нет как то так мы заходим поближе и он появляется ни с какой стороны его не видно я говорю сразу я все что сделал это переименовал файл ничего нового Ничего старого. Просто переименовал файл. И GO С миллиардным оборотом. Решила такое оставить. Это люди заметили на этой неделе, но это существовало очень долго. И я надеюсь, что это массинг, что вальф. Вальф. Исправляйте это. Ролик специально для вас. Я вам даю один день на исправление, вальф. Без шуток. Я не знаю, наразите опубликуют или нет. Потому что ролик Мургеймс, ролик Твика, он не помог. Вальф фиксит, плюс. На самом деле мне просто очень интересно, сколько времени мне понадобится играть с читами, ну, по сути это чит, чтобы меня бы забанили на собершь Аккаунт не мой, аккаунт моего монтажера, поэтому посмотрим. О, смог. Ха-ха А, сваку говорит. Черт, ты говоришь. Ну что, Сайбершок, давайте. Дайте мне скин, гребаный. Подкрутки. Нет, отвечаю. Ап-дабвом, спрыгнул. Ап-дам, хп. Ай! Они... Мне никто не файл, что считал. Хвар ждал. Убил? Танцпол без головы нася. А, нет. Красавчик. Красавчик, говорят. Flashmite. Премиум что-то. Туннель. Мы проиграли этот раунд, серёж? Премиум, ты просто крэйзи. Премиум, ты просто крэйзи. Он меня называет Премиум. Есть смок на шорте или нет? Потом а, что, один, а да, один, был. был. <свечный> Да ведь давайте меня, господи! Я в Еще City 9, City 9. У 9 отпустилась уже наверное. Фух, как это было красиво, без щитов. Смог кинуть на шорт. Можно я эти килы делаю без читов. Это по кайфу, это очень приятно Дрозд, что реально дрозд Ты че делаешь? Фу. А почему вы меня не, не, не репортите? Я же с щитом играю, вообще рофлите да нахуй Ты Понятно. играешь в пазе с читером, молодой человек так, На фей Не на фейсте же Такие Так. Я сижу здесь, играю с тобой, с читами. Ты, ты просто ну кидаешь всё отстанет, тикет и его забанят. меня Кто ты ко мне прикопался? Выкинь на меня тикет. А, надо. Ну да, это надо. Щитом. Зачем? Я с читом бегаю, а вы не репорьте меня. Как ты бегаешь с читом? Если там течит есть. Ну у меня. я смоки все вижу. А, так это баг, лоу Ну это чит. Чем какая-то Ребят, слышите? Выкинули да. Вы кинули на меня тикет? Я с щитом бегаю, вы не кидайте на меня тикет адекватно Чё за делаешь? Ну, тикет нужно прописывать, когда видите читера я, я с ВХ ходил Я с ВХ пропишу, вҕ... <губий> Ну хорошо, сейчас пропишем <ребот> Ладно, на этом сервере я мало делал фрагов <п Stefan> <губий> <губий> Поэтому надо поменять есть <губий> <губий> О, они разговорщики Они разговорщики Они сказали, что я играю Все, эф, я на тебя кинул тикет. Наконец-то! Наконец-то тикер! Даник, че на финя? У него смоки не прогружаются горы. У кого? Даник. А, сразу закидайте тикет на него, на него сразу кидайте. Обязательно, тикет, обязательно, киньте, киньте репорт всех. Да, тикет мой, пропишите да, да. на этого человека. Кому, кому, да, кому? Нет. Тикет, пропишите на этого багавизера. Скиньте его никнайм О, ШОК! О, ШОК! О, ШОК! Затуре ШОК, привет, привет, привет О, ШОК, ШОК, ШОК Не-не, похоже голос, я не ШОК, ребят Так, кто там у нас? Кто у нас багаюз? Давайте и тикет фигачим Кто, кто багаюзер кто? здесь? Ну, второе место второе шок, место это так, ШОК, Давай, нельзя здесь ШОК Он-то задолбал реально багом Юзеса Дикет пиши. Тут сразу админы Реально, приходят. Тихет, тихет, тихет, да, интернет, Сейчас я сделаю очень интересную вещь. Я сделаю этот баг на версии CSGO 2012 года. Давайте проверять. А шанс есть. Шанс есть того, что сейчас запустится. Они за 8 лет, они самого создания игры, может быть, не убрали этот баг самого создания игры Так, игра не запустилась, проверяю еще раз А сейчас запустилась, ладно, я уже думал, то, что гип красавчик Заходим на сервер кайс 2012 года Я обещал, я это сделал И сейчас кинем смог. Старый баг это или новый? Давайте проверять Так, и... И... Сейчас мы увидим в это новый баг То есть для Valve это по сути не новости, И они должны просто повторить то, что сделали с этой версией С новой Если что, этот ролик снят только для того, чтобы показать Что это такое существует И это надо фиксить Если два ролика не помогли Я надеюсь, то, что этот ролик соберет больше просмотров Он... Поднимет шумиху и Вальф быстрее на это Обратят э, внимание свое Которое вообще не работает И это пофиксит. Я очень на это надеюсь Никогда это не делайте Если вас забанят Вы получите патруль И потом не говорите, что вы играли без счетов. Это чит Вы забанитесь по факту Будьте аккуратнее Патруль вас словит сразу Как только увидите демку С тобой был я, Шок И не забудь подписаться на этот канал Совсем скоро у нас 8 миллионов Поэтому давайте быстрее приближаться к этой сумме Всем пока